Добрый день! Сегодня я хотел бы затронуть тему бесплатных консультаций. Почему-то на рынке юридических услуг существует такое мнение, что первичные консультации должны быть бесплатные. Не у всех, но у очень многих наших граждан имеются такие убеждения. Так вот, по поводу этого я хотел бы сказать, что, первое, не один уважающий себя грамотный специалист в любой сфере он никогда не будет делать какую-либо работу, оказывать какую-либо услугу бесплатно. Человек ценит свое время, человек ценит свой труд, и он знает ему цену, знает стоимость. И ему нет необходимости давать все это бесплатно. Второй момент, и вы должны это понимать, к сожалению, бесплатные консультации сейчас дают, это либо юридические фирмы, у которых основная цель это вас пригласить в офис, выманить вас как раз таки на эту бесплатную консультацию. Далее эти вы будете обработаны с целью заключения договора и оплаты денежных средств. Второй момент это те, кто дают бесплатные консультации, это либо начинающие адвокаты, там вчерашние студенты. Да, действительно, они нарабатывают опыт, нарабатывают клиентскую базу. И даже я какое-то время готов был консультировать людей бесплатно. Они это практикуют. И существуют у нас студенческие юридические клиники при институтах, которые тоже дают бесплатные консультации в рамках какой-то учебной практики. В этом случае это, конечно, допустимо, это приветствуется. В остальных случаях, друзья, отдавайте себе отчет, что если вы действительно хотите работать с классным специалистом, с хорошим профессионалом Это в нашем мире, как и все, стоит денег То есть качество стоит денег То есть бесплатные консультации это не то, чем будет классный специалист завлекать к себе потенциальных клиентов и доверителей